Вы находитесь в трубе на самом днище Ютуба. В этом видео вы посмотрите, как разметить трубу по окружности снаружи. Вот посмотрите, труба, которую я пытался разметить маркером, да? и как ни не пробовал, все у меня не получается ровненько ее сделать, ни на весу, ни на какой-то поверхности. Выход из положения есть, наклеиваем просто-напросто малярный скот. Камера мне мозги, страх разбивает ракурсом. Поэтому, друзья, давайте... Не обижайтесь, снимаю как могу и на что у меня есть. Если вы обижены, ну, можете мне тогда ставить дизлайки, это тоже активность на канале. Но не обижайтесь, не будьте обиженными, а лучше послушайте внимательно. И посмотрите, я пытаюсь какие-то годные вещи всем рассказывать. Может быть, я ее баба. Но не настолько. Так что давайте. Вот видите, ровно наклеен скотч. Это самый действенный способ нанести разметку на трубу ровненько вот так вот. и просто состыковать но ну, опять же скотч может уйти в, перех... в перекос поэтому старайтесь перекос не делать ну, камера угомонит мозги не только мне но и зрителям короче колбасишь вот смотрите видите вот так быстренько раз и разметим причем эта разметка может оставаться на месте то есть взять и пониже начать обрезание обрезание <звук> вот это да, обрезание трубы друзья Давайте посмотрим, как это можно сделать. Обрезание трубы. Легко и просто. Прям по этой разметке. Сейчас возьмем чудо-инструмент и сделаем разрез обрезания. Итак, продолжаем. Взял вот чудо-инструмент. Сейчас попробуем отрезать. Обрезание трубы начинается. Причем, друзья, вот смотрите, обрезал ровненько и красивенько, без перекосов. Сейчас даже возьмем уголок, замерим. Все четко. Вот этот лайфхак. Возьмите на вооружение. Его многие все уже давно знают. Но в, в ютубе показывают, какой-то надо листом А4 все это обворачивать. И типа вы обрежете по нему. Если не по нему, то разметку сделайте. Но дело в том, что я пробовал вот так А4 брать лист. Пока ты его приложишь, все это в листе выскальзывает. Ты пока делаешь эту окружность, у тебя этот лист уже сбивается. И, короче, ну не рабочий способ. Он частично может быть рабочий. Его, Если лист класть, то его надо тогда простым скотчем еще домотать, чтобы он никуда не перекашивался. А так вот самый простой способ, вот, все уже знают, в YouTube полно роликов, вот этот способ скотчем вот этим вот малярным. Но есть еще один нюанс. Смотрите, я резал сейчас это реноватором. Это самое милое дело вот этим инструментом резать пластиковые труды. Если резать их лобзиком, вы никогда ровно не сможете их порезать даже по разметке если их резать болгаркой то у вас будет вот здесь вот облой очень серьезный такой облой и если вы будете сабельной пилой тоже вот пилить, тоже она перекашивает свое полотно и уводит в сторону поэтому вот этот реноватор его не стоит списывать со счетов так ювелирно вы сможете отрезать электроинструментом только вот такого плана. Или вручную подпиливать, подпиливать, или ножом подрезать, подрезать. Но нож тоже может увести. Так что, друзья, кому полезный ролик, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Про эту штуку можете видео посмотреть еще на канале. Короче, всем пока!